друзья всем привет сложилось мнение что на авторынке зеленый угол особенно это где-то туда вглубь нашей россии продают одно битье утопленники торгуют барыги но это не так и сегодня мы вам покажем что на авторынке есть хорошие надежные японские автомобили с настоящими аукционными листами Друзья, всем привет. Судя по прошлому видео, по комментариям многим не пришло оповещение Как вы знаете, обычно бывает, когда выходит, выходит новое видео. Пожалуйста, отпишитесь в этом видео пришло вам оповещение или нет. Давайте начнем. Сегодня будет очень интересное видео. Кстати, не забывайте подписаться, поставить все тот же, тот же самый колокольчик. Значит, что у нас сегодня будет? Это понятно. Это аукционные автомобили. Мы вам покажем то, что то, что они действительно есть. Мы с вами заберем несколько тоже аукционных автомобилей и самое интересное очень много вопросов по поводу машины на заказ и машины которые везутся которые в пути сегодня мы узнаем что это такое развод это или нет перед нами стоит toyota corolla филдера это наипопулярнейший реально самый самый наверное популярный недорогой а можно его звать назвать народным автомобилем универсал белый цвет сзади спойлер камера заднего вида это гибридная версия автомобиля он на обычных штатных дисках без литья на летней резине ветровиков на автомобиле нету есть повторители родное лобовое стекло датчик при столкновении у него очень хорошая комплектация установлены туманки это полноценный гибрид полноценный продавцы не злые продавцы предоставляют автомобили показывать вам Автомобиль завели. Сейчас пройдемся немного посол Давайте, наверное, сразу, да? Сразу. Аукционный лист это родной. Пробег на автомобиле 98 тысяч. эти пробиваете. Смотрите, 98 тысяч 646 километров пробег на данном автомобиле. Кузов у автомобиля целый, не битый, не крашеный. Оценка. 4 балла. С, состояние кузова, состояние салона. Многим интересно, да, что такое С, там Д, Е. E. Ну, в плане, допустим, там салон С, да, это значит, он какой-то, какой-то грязный. Сейчас мы вам покажем, то, что не стоит на это запариваться. Итак, багажное отделение полка да, присутствуют как бы небольшие вот такие вот потертости у дырок по крайней мере здесь никаких нету пласт пластик он не поцарапанный вот в одном месте вот здесь немного и вот здесь в остальном довольно таки хорошее состояние салона именно по багажному отделению ну так как это универсал там постоянно возятся какие-то грузы значит дверная карта чистое аккуратное сиденье. не продавлено не прокурено Коврик на месте. Потолок, в принципе, тоже. Вопросов нет. Вот небольшая царапка какая-то есть. Подсветочка работает. Верная карта водителя. Все отлично. Сиденье тоже. Ну, вот есть небольшая такая замятость, но машина не новая. Руль не потертый минус 4 на улице у нас кстати сегодня потеплело состояние передней части автомобиля стоимость автомобиля 789 тысяч рублей но мы разговаривали с продавцом то есть будет какая-то скидочка ответственно скажем так именно по кузовщине по кузовным деталям то есть подробно и смотреть не будем просто несколько раз на деталь видим капот у нас в родном окрасе все в пределах допуска по левой стороне дверка у нас целая в родной окраске заднее левое крыло тоже у нас целое напоминаю крышка багажника идет пластмассово пластмассу не посмотреть пластмассу нужно смотреть на глаз то кто в этом разбирается обязательно увидит крашеная деталь или нет так как вы видели автомобиль весь в родной краске. естественно при осмотре автомобиля смотрится все все намного подробнее Итак, филдер один вам показали 15 год друзья гибрид 4 балла 789 тысяч рублей будет скидка будет пересчет цены целый по кузову 98 тысяч пробегу идем смотрим дальше это уже suzuki ignis гибрид в ярко в таком шикарном красивом красном цвете с туманочками с накладочками кстати вот а, такие автомобили начали появляться Итак, так 16 год 1 2, 91 лошадиная сила 597 тысяч четыре с половиной балла друзья и такие автомобили четыре с половиной балла бывают на авторынке ветровики без доступ шикарное литье летняя резина но резина под замену тут конечно да этим не поспорить. Видите, Игнис Гибрид, сзади метла, сверху антенна, такие какие-то вот вставочки такие японцы придумали, сделали. Давайте посмотрим на аукционный лист на автомобиле. Ну и заодно сделаем такой а, небольшой небольшой мини обзор. Мультируль работает. Сам аукционный лист. Итак. А, с половиной Б, пробег 56 тысяч на автомобиле. Кузов целый, без окраса, без подкраса и так далее. Значит, центральная панель, да. Пожалуйста, перед нами спидометр, тахометр, остаток бензина. В руль идет обычный, пластиковый. Информация, управление музыкой. С правой стороны трип, инфо, подсветка. Снизу у нас кнопка старт-стоп от антибукс отключение системы i стоп включение туманок ну туманочки получается что здесь устанавливали и корректор фар вот такого плана вот здесь сделаны дуечки магнитофон он вот ну, такое ощущение смотришь да как будто вот вот это все вот одно целиком вместе и как будто вот он вынесен сюда но по факту просто стоит 21 магнитола здесь у нас спряталась кнопочка авария печка на обдув, ну я имею в виду на горячий, на холодный воздух тоже. Вот интересно, вот так сделали, да, вот как знаете, как тумблера здесь какие-то. Авто делаем побольше. Ручка переключения передач, два подстаканника, там у нас спряталась ниша, розетка на 12-120 вольт, ручник где на месте, есть даже подогрев водительского сидения. Понятно, что здесь airbag, что здесь airbag бардачок ну, я уже открывал да показывал вот такого небольшого я вам скажу объема дверная карта комбинированная черная светлая подстаканник там колонка ну вот такого плана ручка фальшвейер фальшвейер тоже есть место в автомобиле ну и в принципе я сел мне сидеть довольно таки я вам скажу удобно да вот на автомобиле смотришь со стороны он такой кажется маленький как кар но в салоне место в принципе в кей карах тоже место в салоне очень много подсветка козырьки зеркало Пойдем, поглядим что сзади у нас происходит второй ряд сидений тоже чистейший ухоженный салон реально чистейший ухоженный сиденье у нас спинки откидываются вот таким вот образом ставим на место Шикарно, шикарно, чистенький потолок, без там царапин, без прокуров и так далее. Вид автомобиля сзади. Багажное отделение. Тоже видите, царапин, не потертости, ничего нету. Подсветка работает. Ну и вот здесь место под запаску огромная, просто огромная ниша Донград у нас просто блестит. Эта спинка у нас также откидывается. Давайте посмотрим на машину четыре с 4,5 балла. Все родное, ребят. Все в родной краске. Так, Suzuki Ignis гибрид за 597 тысяч. Honda Fit. Кстати, Fit это отдельная тема для сегодняшнего нашего видоса, поэтому не переключайтесь. Дальше будет реально интересно. Итак, это GP6 кузов гибрид, комплектация попроще, линз нету, туманок нету, на летней резине, повторители, бесключевой доступ. сзади установлен спойлер, метла, камера заднего вида есть. Ну, давайте начнем начнем с аукционного листа. Посмотрим на лист аукционы. Комплектация с климат-контролем. Сейчас я вам покажу. А, итак, итак, итак, он у нас немного выцвел. Немного он у нас выцвел. 4 балла. Б, Б салон пробег 105 тысяч на автомобиле. Кузов автомобиля совершенно целый. То есть тоже без окрасов, без, без подкрасов. Стоимость этого автомобиля 695 тысяч рублей. 600. Сколько вы его отдаете? 600. 680. 680. То есть делают в принципе неплохую скидку, до да, в 15 тысяч рублей. Смотрим состояние багажного отделения. Салон B. Оценка салона B. Видите, в принципе все, да, вот сравнимо с Филдером. То есть в филдере стояла оценка C, здесь стоит B. Это будет также зависеть от строгости аукциона. Смотря на ком аукционе вы покупаете автомобиль. Везде дают разные оценки. И по салону, и по кузову. То есть на ком-нибудь аукционе может стоять оценка 3,5 балла. На простеньком, да? А аукцион построже, скажем так, может поставить совсем другую оценку. пространство целенькая ржавая ова смотрим кузов на покрасочку деталей это а вы говорите нету хороших машин нет не конкретно вы да вот э, ну еще раз что серега сказал в начале видео мнение такое впечатление сложилось. барыги барыги там наворачивают ценники там по 100 тысяч с машины по 200 ребята вы попробуйте сами машину привести Я сейчас ни в коем случае а, не защищаю продавцов это лично мое мнение видите тоже кузов целый аукционный лист бьется по статистике хотите берите открывайте проверяйте а... Ну, конечно, если взять комплектацию, да, какую-нибудь побогаче, помоднее, он будет подороже стоить. Робот, два подстаканника, USB-выход, климат-контроль, мультимедиа система, центральная панель, куда сводится вся информация. Подсветочка. Нижний бардачок, документы. Все имеется. Все в наличии ну сегодня давайте по месту мы говорить не будем да потому что сегодня вам просто хотим показать то что то что на рынке еще раз повторять действительно есть хорошие автомобили идем искать следующий автомобиль минивэн всеми любимый honda free спайк гибридном исполнении а, такой знаете мокрый асфальт темный серый цвет туманочки фары летняя резина штатные нелитые диски просто штатные диски родное лобовое стекло повторители, ветровики 12 год аукционная оценка три с половиной балла 2 электродвери, двери 650 тысяч рублей хондовский аукцион хондовский аукцион это очень строгий аукцион там там указываются все то есть вы сейчас увидите аукционный лист кто не разбирается подумает, то что есть какие-то крашеные детали на этом автомобиле багажное отделение да ну немного грязненькое. Но, я так понимаю, полировочку здесь не наводили. Подсветка включается. Банкрат на месте идет у нас. Закрыли. Так, как бы мне выбраться отсюда. Постоянно вот эти машины пользуются спросом, популярностью. Постоянно просят их найти. Электродверь работает. Второй ряд сидений у нас сплошной диван. Увидите, тут кто-то натоптал уже. Как-то некрасиво, некрасиво. Темный потолок. Два подлокотника. Круиз-контроль. Хорошая комплектация. Климат-контроль. 650 тысяч плюс. Плюс идет, конечно проход между сиденьями я вот знаете вот на кузов смотрю да не ну, вмятина не ни царапина ничего не вижу по крайней мере по левой стороне вот небольшие какие-то сколы вот небольшая царапина вот вот вот но это ребят это все полируется это все вот он видите аукционный лист это все указано на аукционном листе по правой стороне тоже все отлично Электродверь с правой стороны работает, закрывается. А комплектация у нас идет с стекла, отключение антибукса. В руль у нас идет обычный круиз-контроль, я уже сказал. Вот видите, вот здесь показано, то, что дверь у нас была открыта. А бензина мало, мультимедиа-система, климат-контроль. Что вам еще тут показать? такого больше интересного ничего нет ну и, собственно сам сам аукционный лист да а, вот смотрите здесь вообще указано три с половиной балла салон д.д. но салон он вот мы вам сегодня показали а, показали фита, фита, показали toyota corolla филдер ну в принципе одинаковое состояние салона я вам даже больше скажу а, наверное. В филдере салон был немного похуже похуже да и фете был похуже чем чем в этом автомобиле вот о чем я вам говорю различия аукционов по строгости хондовский аукцион пожалуйста три с половиной балла салон д.д. фрид спайк стоимостью 650 тысяч рублей хорошая цена за гибридную версию автомобиля пробег на автомобиле пробег на автомобиле 138 тысяч километров. Пойдем походим еще, поищем, наверное, парочку еще посмотрим автомобили аукционных. Спайка вам показывали. Это уже а, последняя версия, да? Honda Freed G комплектация Sensing, а, последний кузов. Вот у нас есть обзорчик на вот такой автомобиль. Родно, родное лобовое стекло, повторители, датчик при столкновении, а, тоже без доступ Электро дверь с левой стороны, с правой стороны еще не знаю. Машину не открывал. И вот бальный бальный да показывает ребят. Аэроки тоже есть. Данный автомобиль у него оценка R. Сейчас мы посмотрим на его аукционный лист. Я его еще не видел. Камера заднего вида есть. Три ряда сидений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь мест. Чистенький, аккуратный салончик. правая дверь электро или нет и правая дверь ребята у нас электрокомбинированные сиденья подлокотник места очень много Ну я уже здесь сразу вижу дату что в предыдущем кузове место между первым и вторым рядом сидений было намного меньше полный мультируль холодно нужно погреться здесь смотрите что сделали изменили вот такого плана дисплеечек. Дверь открыл. Показано, что дверь у нас открыта. А, итак, итак, климат-контроль. <laughs> Мультируль говорил. Мультимедиа-система. Камера заднего вида включается, работает. Здесь дополнительное зеркало на а, просмотр салона. Огромные солнцезащитные козырьки. Итак, итак, итак, итак. RCC. Ну где здесь салон C? покажите мне где здесь салон С. А, так значит замена капота покраска передней левой двери покраска задней правой двери покраска крышки багажника пойдемте проверим на покраску и на замену капота видите и этого никто не скрывает цена у этого автомобиля цена 857 тысяч рублей кстати это вот такой аукцион да где идет ну реально хорошая покрасочка то есть в принципе толщиномер он может даже этого и не показать вообще толщиномер как бы это не сильно скажу показатель то есть, здесь нужен опыт здесь нужны твои глаза Судя по всему, дверь у нас должна быть крашена. Да, вот видите, буквально тут на 20 м. Мик... Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот дверь идет окрас. Дверь без съема. Болты целые, не сорваны. То есть совпадает, крашена крышка багажника. крашена вот эта дверь да друзья все совпадает ну, вот здесь немного вот вот где то вот где шпаклевочка здесь была. вот она вот вот вот ну была какая-то вмятина на двери то есть смотрите по толщиномеру да, покраска крышки багажника покраска двери покраска этой двери сравниваем с аукционным листом Сравниваем с аукционным листом все совпадает абсолютно все покраска задней двери покраска боковой двери покраска водительской двери аукционный лист на место на место и пойдемте посмотрим что у нас с капотом Кстати, вот э, замена деталей, да, не всегда нужно этого пугаться, не всегда. Допустим, поменяли детали, страшно в этом ничего нету. главное, чтобы внутри все было целое. Сейчас мы это с вами проверим. Итак, смотрим внимательно. Да, болты у нас подсорваны и подсорваны, а сорваны с правой стороны, с левой стороны тоже, соответственно, капот имеет следы снятия. Крыло у нас целое, но не снималось, сто процентов. Это крыло у нас. Тоже целое. Швы, герметик идет заводской. Ланжероны целые, но скат на камеру вы не увидите. Но я вижу то, что болты там не кручены. С этой стороны швы, герметик идет все заводское. Вот такой автомобиль, замена капота, да, мы бы, наверное, все-таки. Да не все-таки а рекомендовали бы к покупке, потому что. И еще раз повторяю страшного ничего здесь нету. вот если бы поменяли капот капот задела бы там решетку радиатор там и погнула бы это конечно уже другое дело а в этом случае страху никакого нету. Итак, это honda freed за 857 тысяч рублей друзья аукционные автомобили мы вам показали а теперь поедем заберем автомобили проверенные нами мы вам сейчас покажем Находимся с вами в транспортной компании. Как и обещали, покажем автомобили, которые мы что-то подбирали, что-то просто осматривали. И пригнали их на транспортную компанию. Раз, два, три. Сегодня три автомобиля выкуплены и пригнаны, еще раз говорю, в транспортную компанию. Как вы все заметили, ребят, это Хонды, это Хонда Спайки. Итак, кратенькие обзорчики. А, начинаем с черного. 2011 год полтора литра пятьсот шестьдесят семь тысяч рублей родной аукционный лист три с половиной балла замена задней двери бесключевой доступ руль простой электродверь два ключа дверь работает пробег 108 тысяч климат-контроль черный чистенький салончик Второй ряд сидений. Неплохо, да? С таким пробегом за такую стоимость. Напишите в комментариях, как вы считаете хороший автомобиль. Стоит он своих денег или не стоит? Переходим к следующему. Это уже белый перламутровый цвет. GP. 3 кузов. Не гибрид. На летней резине. Повторитель. Тоже бесключевой доступ. Хорошая. Комплектация. Внимание, автомобиль. Автомобиль 2013 года выпуска. И как вы думаете, сколько он стоит в такой комплектации с двумя ключами, где идет две электродверки? Он даже заводится. А стоит он с пробегом 117 тысяч всего 600. Тысяч рублей. Это был не автоподбор. Это просто нам подписчик скинул автомобиль вчера. Его еще даже на дроме не было. Мы его проверили. Сегодня он уже стоит в транспортной компании Климат-Контроль. Камера заднего вида. На автомобиле есть. Глушим. Хорошая, да, цена? Две электродвери. Мультируль, климат-контроль. Два ключа. 13 год. И 600 тысяч рублей. Идем дальше. Ну и третий спайк. Это был у нас подбор автомобиля. Задача была сумма у подписчика 600 тысяч рублей. Автомобиль целый по кузову. Возможно какие-то небольшие нюансы, подкрасы может какая-то замена деталей. Ребят, ну и самое главное, пробег до 150 тысяч. То есть нормально, адекватно. Оцениваем ситуацию, сколько ездят японцы на автомобилях. Итак, итак. как итак, а ключик-то я от него забыл взять. Итак, это автомобиль 2012 года. Это гибрид. С стоимостью. Ну, Кто-то может, кто следит за нашими видео, да? Видел его у нас в обзорчике. 635 тысяч рублей. А далее его за 616 тысяч рублей. А ключик там мне приготовили. Приготовили ключик. Вот он лежит. Да, как бы ключ идет обычный. Зато это идет гибрид. Отключение антибукса. Японец какую-то сюда штуку сам поставил, климат контроль. Камеры заднего вида, к сожалению, нету. Но, ребят, это гибрид. И это целый небитый кузов. У автомобиля идет замена задней двери. Все. В остальном автомобиль целый чистенький, ухоженный салончик. Ну, присутствуют, да, какие-то, конечно, царапины. Машина не новая. Но, тем не менее, состояние, состояние автомобиля очень достойное. Honda Freed Spike 2012 год. Гибрид за 616 тысяч рублей. Итак, возвращаемся к нашей теме, да? Автомобили под заказ в пути на сила батарейка будем снимать на телефон honda fit 2015 год 485 тысяч рублей полтора литра э, гибрид гибрид так и смотрим что у нас здесь написано э, указано указано конечная цена в городе владивосток давайте посмотрим на фотографии э, так ну, обычные фотографии автомобиль в японии в Сейчас посмотрим на фотографию спидометра. Полный мультируль. Круиз-контроль. Вот он наш спидометр. А, так, пробег на автомобиле 16 тысяч. Да? Давайте будем звонить. Попытаемся, попытаемся купить его. Алло, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот хит у вас продается, 15-й год, 15-й год, а, 485 а -а. тысяч. Да, да, есть такой. Ну, как его посмотреть можно, приобрести? Он в Японии еще находится, статус в пути у автомобиля находится. Ну, в пути в Японии, да, находится? Но это он есть, действительно, этот автомобиль? Да, да, да, действительно. А почему цена такая низкая? сюда еще 30 тысяч нужно прибавить. Без брокерских вот. услуг, да? Это. Да. Ага. Это ну... люди, которые занимаются растумошкой. Но все равно дешево получается Но машина была после ДТП в Японии. А что с ней было? А, битая была в переднюю часть. Левого он жирон переваривали, вкус вытягивали, попочки были взорваны. А подуш... подушки, да, были взорваны? Да, да, да, были. Но они восстановлены, нет. Да, конечно, он восстановленный так, ну а какой то аукционный лист имеется на нее? не, не, не, эта машина не аукционная она с внутреннего рынка Японии куплена ага так, так, так, а номер а, кузова а, нужна? да нет, мне цена просто устраивает а, номер кузова по прибытию автомобиля то есть, ну это как, цена получается вот 485 тысяч, он будет здесь, на него можно будет на этот автомобиль посмотреть или как это происходит? Ну да, он придет где-то к концу февраля, растоможится. Потом можно будет на него посмотреть. концу февраля. Так, ладно, я понял. Все, спасибо большое. Угу. Все. Так, друзья, ну я думаю. Все стало на свои места. Да, то есть лонжерон вареный, ДТП, подушки стрельнутые и так далее. А теперь давайте посмотрим, сколько в реале стоит такой же фит. Итак, Honda Fit 15 год, L-комплектация, аукционный лист, 4 балла. Гибрид синий цвет. Ну, L-комплектация, есть все, видите, еще какой-то Мугин. А, Машина стоит 700 тысяч. На сайте drom.ru она продается за 705 тысяч рублей. Аукционный лист в глаза не видел на этот автомобиль указываем внешний вид, смотрим салон, камера заднего вида есть, метла, спойлер, чисто, аккуратно, кожаные вставки, ну ребят, это L комплектация, бесключевой доступ, мугин, подлокотник, сиденья здесь, кстати, вот таким планом складываются, крепятся, кто не знает, дверные карты, без царапин, без вмятин. Без косок. Потолок чистый, не прокуренный, не продавленный, не поцарапанный. На улице все холодает и холодает. Дверная карта водителя, электростеклоподъемники, отключение систем, туманочки здесь, ставили тоже кожаные вставки, коврики, кожаный руль. Сигнал работает. Круиз-контроль, робот, ручник, два подстаканника, климат-контроль, магнитофон магнитофон с USB-входом. Итак, смотрим на аукционный лист. Вот этот аукционный лист мы в статистике не пробивали. Ну, я думаю, он родной. Итак, 4 балла. cd Пробег 101 тысяча. 101 тысяча. Да, а теперь вспомните, какой пробег был на автомобиле, который за 480 тысяч или сколько он там стоил кузов у автомобиля тоже целый поэтому я думаю все сомнения все сомнения ушли да то что э, автомобили не могут стоить так дешево это касается не только honda fit это касается абсолютно любого автомобиля что возьмем филдер что возьмем акцию что возьмем акцию акву что возьмем того же самого ноута поэтому ну, я думаю вы сделали выводы что касается значит битья на авторынке что касается аукционных машин, вы все прекрасно видели то, что аукционные машины, они есть. Есть битье, есть автомобили с большими пробегами, есть просто с огромными пробегами. Очень многое зависит от того, с какой суммой вы пришли на автомобильный рынок да, для покупки автомобиля. Возьмем с вами, с вами тот же самый, да, тот же самый фит, да, вот, которому мы сейчас звонили там, в Японию, с ДТП, с ланжеронами Варинами и так далее. И который стоит у нас, который мы вам показывали аукционный, 4 балла. Итак, если вы пришли на рынок, у вас есть 650-700 тысяч рублей, и вы пришли за фитом, за гибридным, в хорошей комплектации, то вы себе его купите. Но если вы пришли, и у вас 580-600 тысяч рублей то вода вы купите аукционную машину но пробег будет большой пробег будет большой и будут какие-то нюансы по кузову то есть допустим за 600 тысяч да, такого фита такого фида к сожалению не купить. Еще такой э, вопрос к вам: многие уже ездят на японских автомобилях, многие покупали на рынке, но многие также заказывали именно через аукционные компании. Напишите, пожалуйста, в комментариях. То есть, э, когда вы заказали машину через аукционную компанию, когда вы получили машину, соответствовала она заявленным там требованиям, э, что вам предоставили в аукционной компании, соответствовала ли она аукционному листу? Э, почему спрашиваем? Потому что мы работаем с автомобилями каждый день и реально ты видишь настоящий аукционный лист, он у тебя бьется по статистике, он проверяется, но идет последнее время, реально идет большое несовпадение. Поэтому не поленитесь, оставьте комментарий под этим видео. Ну на сегодня все друзья, наш небольшой сериал заканчивается, будут еще новые серии. Вот. Не забывайте подписаться, поставить обязательно палец вверх, поставить комментарий. И ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока, всем хорошего настроения.